любое время. Все международные новости на сайте euronews.com и мобильных приложениях. Президент Украины обсудил со своим французским коллегой и канцлером ФРГ ситуацию в Донбассе и отношения с Россией. Он заявил, что это вопрос безопасности и Европы. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена продолжающимся ускоренным ростом числа заражений коронавирусом в мире. Как отразятся американские санкции на жизни простых россиян? Мнение экспертов и жителей Москвы. В субботу в Виндзорском замке пройдут похороны принца Филиппа. На них из-за коронавирусных ограничений будут присутствовать лишь 30 приглашенных. Экономика Китая стремительно восстанавливается, но национальные компании в сфере услуг и малый бизнес переживают множество трудностей из-за пандемии. Евросоюз на уровне министров иностранных дел рассмотрит все аспекты ситуации на востоке Украины и в акватории.